Honda. Самый крупный мировой производитель двигателей внутреннего сгорания. Хорошая техника признана лучшей, но даже лучшая техника сама по себе не вечная, и может ломаться. Привычный и легкий запуск двигателя кикстартером стал невозможным. Его храповик не включается ни при медленном, ни при резком вращении бобины. Храповый механизм, установленный на кикстартере, двигателя простой если не считать возвратную пружину, состоит всего лишь из четырех основных деталей. Зубья механизма, или как их большинство называют лепестки, не выступают и не входят в зацепление с маховиком двигателя во время вращения бобины. Нетрудно заметить, что прижимная пластмассовая шайба с направляющими, при вращении выдвигает зубья, спотая. Но почему же механизм при запуске не срабатывает? На блоке двигателя заметна алюминиевая стружка, которая по всей видимости появилась от отсутствия зазора между маховиком и модулем электронного зажигания. Потертые следы от гаечных ключей видны на местах крепежных болтов модуля. А это результат пробной замены или проверки свечи на искру. Широко известные автолюбителям свечи а 17 хорошо себя зарекомендовали, но здесь желательно свечи с короткой резьбой. В обозначении без буквы D. От такого минимального зазора между электродами свечи появляется большая вероятность выхода из строя модуля электронного зажигания. Но почему же не смогли запустить двигатель? От Отчего такой букет неполадок на нем? Разберемся подробнее. Если рукой придерживать прижимную шайбу, а шнуром раскручивать бобину, то выдвижные зубья храпового механизма будут выходить из потая. Нетрудно заметить, что между шайбой и ступицей бобина имеется увеличенный зазор, и под шляпкой болта дополнительно установлены нештатные металлические шайбы. Разберем весь механизм и детально осмотрим его сборку. Вы заметили, что этот стартер собран из двух разных половин. Крышка и бобина взяты от разных двигателей, с отличающимися конструкциями стартеров. Прижимная шайба сточена. Здесь пытались восстановить работу храпового механизма, но к сожалению не довели это до конца. Конструкцию дополним некоторыми элементами, которые восстановят работоспособность храпового механизма. Первый элемент – это пружина с достаточной жесткостью. Жесткая пружина не даст свободно вращаться прижимной шайбе, которая должна запаздывать во вращении в обе стороны отступицы бобины, что обеспечит открытие храповых зубьев при вытягивании шнура и раскручивании бобины и скрытие тех же храповых зубьев при сматывании шнура обратно на бобину. Из-за от трений между элементами конструкции из разнородных материалов. Обязательно между стальной пружиной и пластмассовой шайбой установим металлическую шайбу. В сжатом состоянии длина пружины должна позволить вместить на валу болта всю нашу сборку. Эта нижняя металлическая шайба обеспечит плотное прилегание пластмассовой прижимной шайбы к неподвижной оси. А также между ступицей бобины и хруповыми зубьями создаст дополнительный зазор, что обеспечит свободное перемещение рычагов зубьев по направляющим каналам, имеющимся на нижней стороне прижимной пластмассовой шайбы. Какую бы конструкцию не использовать в этом механизме, всегда необходимо условие, которое обеспечивает свободное раскрывание зубьев при вращении ступицы бобины в одну сторону, а также свободное скрытие зубьев при обратном вращении бобины. По управляющим элементам механизма служит пластмассовая шайба которая должна при начальном вращении бобины обеспечить открытие зубьев, вращаться вместе с ними, а также сразу прятать их при начальном вращении бобины в обратную сторону. Проверим собранную конструкцию перед ее установкой на двигатель. Без установки крепежных гаек прокрутим стартер на двигателе со снятой свечой зажигания. Вроде бы у нас что-то получилось. А теперь попробуем прокрутить двигатель также без свечи зажигания, но уже закрепленным на нем стартере. Дополнительно осмотрим всю конструкцию культиватора и может быть определим причину, которая мешала запустить двигатель. Воздушный фильтр забит маслом. Воздух, ну никак не поступит в диффузор карбюратора. А если фильтр забило в процессе работы двигателя, то высокая вероятность того, что двигатель немного закоксован. А вот завести двигатель с таким фильтром у нас уж точно не получится. Вот еще подарочек. Тут хороший букет не та шпонка, да и не в том месте. А вот масло вообще поразило. Смотрите сами, это масло было слито из картера двигателя. Здесь вспомнится работа стоматолога или травматолога. Все лицо и понятно без комментариев. Может быть, что предел прочности у сегментной шпонки достаточен для имеющегося крутящего момента, но почему не установить прямоугольную шпонку, тем более что для этого имеются готовые посадочные места под нее. Надеемся, что новая шпонка из 45-й нормализованной стали сохранит приводной вал и муфту. Ну, а теперь долгожданный момент, первый запуск. Ну, что ж, двигатель мы запустили. Теперь будем устранять остальные неисправности. Не знаю, как вам, но мне слышим металлический стук. Одни говорят, что это редуктор стучит, другие мол это работа его такая. Я полагаю что такого не должно быть и разборка двигателя точно покажет что в нем стучало.